Ну что, всем привет, вот начинается первая игра. В этой игре я покажу вам одну стратегию по выигрышу в Danger Zone, которая называется «Напрыги». Напрыги, потому что я могу просто прыгать вот так вот. То есть вот эта вот штука — это максимальная скорость передвижения, которая вообще возможно, в принципе, там, с багами и без багов в CSGO. То есть вот, как я... Быстро передвигаясь, если вот посмотри, как я просто бегу Настолько медленно А после чего я вот так вот просто вот быстро лечу Это, конечно, огромное различие а, Эта херня, это такой баг в CSGO Который все время при прыжке Может может быть, можете заметить Поворачивает нас на минус 45 градусов И потом обратно поворачивает нас вперед И из-за этого мы очень быстро прыгаем прям с сумасшедшей скоростью И можно очень смешно убивать своих противников Например, как-то Ну, я не знаю, как-то вот так, фу, меня чуть не убило Какой-то страховый момент, короче Это не самый лучший мент, который я вам могу показать Ну, в основном, как-то вот так вот и происходят все килы, То есть, вы просто вот так вот ходите Пройджу и просто всех гасите Я не знаю, тут настолько легко играть То, что вот просто зажал кнопку Прыгаешь со скоростью света Находишь любого противника на карте Например, я не знаю, пойду он на... Ну, на тех двоих, чего вылечу, заодно еще возьму тут Оп. Вот эта вот штука. Очень быстро, буквально всю карту можно пролететь, я не знаю, за секунд, наверное, 30. Все и напрыги, потому что, ну, вот так вот вы гасите просто половину всей карты. Вот такой вот стратегия, Просто вылетайте на чуваков и гасите, и все И летите на других. Поэтому игру можно закончить буквально за 5 минут, может быть даже меньше. Фаново, когда вот такой, например, дробовик есть. Вот с таким дробовиком очень интересно играть, ну, в кавычках. Конечно, для меня интересно, а вот для моих противников, это, конечно, наверное, они там плачут от того, как я играю. И если что, вот э, вы спросите, типа, не забанят ли меня ватом под рулем от такого говна, я скажу то, что никто меня ни хера не забанит, потому что я поиграл уже очень много игр. Я не знаю, у меня там топ-1 занято, наверное, раз 20, а еще я там бываю, бывал и сливал, когда я сам себя взорвал или какую-то херню, короче, творил. Вот, это, короче, вот такой вот напрыг, да, поэтому это напрыги. Кстати, это не максимальная скорость, я немного наврал, потому что вот если, допустим, кинуть как-то вот так вот херню, то можно вообще вот так вот просто улетать на половину карты. И это, кстати, еще даже не максимально, как можно улетать. Ну вот, противник есть, сейчас мы его сгасим. Главное, в воду не попадать. А то вообще не айс получается. Сейчас к нему обратно прибегу. Тут можно... Ой, вот где? Ах, нихера она. Сейчас покажу, как можно вот с помощью... Вот этого бустера очень быстро прыгать. Во. во во во во Вот это я понимаю, напрыги настоящие. Так, на ну ч, go next. И где противников? Кстати, я. Вот и, если что, я набиваю каждую игру где-то по 15 фрагов. Ну вот это как бы без шуток 15 фрагов, это как бы нормально. Так, ну тут я уже его не достану. Пока можно рамом покинуть, шоку. Ну давай. это? О, это взрыв, это взрыв, это взрыв. я не я не понимаю, куда трейсер летит. А, нихера я его взрывал, вау, это был хороший это, ладно Я подумал, что я опять не туда закину, потому что там дамаг почему-то не писался Так, мужик, мужик, мужик, я Ну, а я с напрыгами, чувак, тут как бы немного не по шансам у нас И как бы убить меня, ну, только на рандом То есть, если я вот так вот, допустим, лечу, то, ну, на рандом, в принципе, можно убить Но, как бы, если я захочу выиграть, то я просто возьму скаут и всех перегрешу Ну, это не так интересно, потому что я играю один на то пути У меня, конечно, ранг, Wildfire Wolf Кстати, может быть эта игра будет на повышение Может быть у меня сейчас максимальный ранг будет Этот ранг я набиваю очень быстро, то есть у меня новое звание, буквально каждую новую игру Поэтому у ну, меня название, честно говоря, вообще без разницы Так, тут есть бункер, и тут чел прячется Можно как бы сделать вот такое вот движение Но, Чел, чел, чел, чел, чел Успокойся, нифера он начал при фаером валить Да ты гонишь кстати, читеры в этом режиме тоже есть, только никто не играет, так как я, все играют в основном по легиту. Это я уж, отпетый чувак, отпетый рейджер, который просто может вылетать, всех уничтожать. Но вы такое не повторяете, чуваки, это смертельно опасно. Хотя, опять-таки, бада никакого не последует, потому что вот эта вот херня... Мы еще с моим приятелем где-то года, наверное... А, года два назад мы страдали точно такой же хернёй. То есть мы два года назад вот таким же точно образом летали просто по Danger Zone. Всех гасили, у нас там были максимальные ранги. Мы просто целый день, короче, год, назад, два года назад задротили. Никто никого не забанил, все отлично, типа, все аккаунты живут, если что. Поэтому можно не волноваться. Никто за это не забанит, но опять-таки вот эта функция, она есть не во всех софтах. Я играю с Нейвером, например. У меня такая функция есть в моем скрипте, в ловсеньке. Насчет других софтов, я не знаю, где она есть. Да, мне, честно говоря, без разницы. О, максимальная скорость. Можно немного еще подосрать, как настоящий читер противный сделать, короче. Эй, привет, чувак, как у тебя дела? Нужна пушка? Эй, привет, чел. Дроу, дроу, дроу. Ха-ха! <связать> Ладно, еще один килл в копилку. Кстати, кто не знал, вот эту херню можно себя снимать. Я сама охерел, но, допустим, если мы кинули мину, можно ее забрать на ешку. Если на вас кинули мину, можно вот так вот по себя ешку жать. И таким образом, короче, не знаю, может получится не на себя кинуть? Нет, она, наверное, на себя не кинется. А -а -а -а. Нет, наверное, все-таки нельзя на себя кинуть мину. Да, нельзя. Ну, короче, можно забрать на Ешку, и поэтому, если на вас какой-нибудь такой, как я, чувак, кинул мину, заберите ее спокойно, я не парюсь, что вас скильнут. Мне, честно говоря, не надо ни скаут вызывать, потому что, ну, меня никто не убьет, и бы, только я этого не захочу. Вот. вот. Я не знаю, просто, вот, какое чувство испытывают мои противники, они, наверное, у них так жопа горит, потому что я в этот режим играл, честно говоря, сам и без читов. Мне было интересно достаточно, но вот... За это Valve просто ничего не делают. Нет, правда, есть одно побочное последствие. Я вам сейчас покажу, в чем самый главный прикол вот таких вот а, поигрушек по рейджу. Но наверняка немногие из вас, кто вот видит это видео, будут играть так же. Потому что наверняка немногим этот режим понравится. Но мне он просто дико заходит. Прям вообще, ну просто вот с кайфом. Да, успокойся, успокойся, зачинься. У меня уж тут 6 тысяч, я то не все деньги собираю. У меня было бы, наверное, уже больше. Ой, это мне вот там написали, чтобы это не отвлекать, чуваки. Три противника на карте, еще один приземлился, потому что чей-то тиммейт. Ой, мужик, ты что там еще одного грохнул? Вот, блин, я не представляю, как у них жопа греет. Я вот просто не могу себе представить. У них, наверное, так пукан разрывается от того, что я киляю. О, ну вот так вот это вот, вот это вот называется напрыг. А вы прикиньте, как это от его лица выглядело? Это, наверное, вообще шок. Ч ты застрял, мужик, ну господи Тебя можешь починить? А, починил Есть шанс то, что он меня кокнет? Чё он видел? Ой, чувак, ты куда идешь? Ты что то не туда пошел. ты в зону коронавируса вошел, мужик Эй, подожди Успокойся, закрой глаза все постепенно Да, уходи, уходи отсюда, чувак Да, все хорошо, тут никого нет, тебе показалось просто И это мой вылет ну вот так-то как-то и это планировалось, честно говоря. Чё, Зевсай нету? У меня 23 килла, кстати, между прочим, за одну игру. Это будет сейчас 24, и я могу еще 25 сделать, если я подожду пока вот, вот, вот эти мои ресницы. Ну-ка, попробую сейчас 25 фрагов сделать, потому что это моя первая игра. Я в основном играю на стримах. И у меня много нарезок со стримов, но вот эта вот первая игра, которую я прям под видео, короче, решил сделать. Надеюсь, запись работает. Охереть, если это не будет работать, будет, конечно, вообще не очень круто. Подожди, пока один лестница. У меня 7000 временем, я не знаю, что мне заказать. Можно купить щит какой-нибудь. И вот щитом, представьте, вот вы такие играете, да, и на вас просто вот такое чучело летит щитом на такой бешеной скорости просто. Это, конечно, не очень приятно со стороны других игроков. Ну, я же читер, чувак, о чем речь. Хотя я не считаю, что ты в КСГО чем-то плохим на самом деле, кто бы там вот ничего не говорил. Я вообще человек очень добрый по жизни. Ладно, короче, 25 килов не выйдет, получится только 24. А вдруг я не смогу его убить? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, чувак, ты где там засел? Что, что, что, что, ты боишься, чувак? Что, что, ты боишься? Ну, как-то вот так вот это выглядит, короче, игра по Рейджу <laughs> в Danger Zone с экзопрыгами. Посмотрим, как это было от его стороны. Он что-то подозревает. как ты думаешь, это что в одном квадрате. Слышит меня. И тут такое просто происходит. Вау, это вообще шок. И сейчас он просто тап получит. Он даже не поймет, как его угрохнули. Вот, все, это как бы вы даже не понимаете, как вас убивает. Еще, кстати, какой-то нереальный флекс происходит с модельку. Ну-ка, пофиксили? Не... Ой, повысили? Ой, нет, не повысили. Ну ладно, повышения в этой игре не добился, зато я сделал 23 килла, кстати, почему 23? 24 я сделал вместе с моим тиммейтом, вот такая статистика, 8100 рублей я накопил, 7 килл-шотов, 7 противников услышали мои шаги, никто даже не слышал, как я топаю. Ну да, короче, вот так вот игра с читами, если что выглядит в Danger зоне, поэтому вот! О чем я вам, кстати, говорил, единственное негативное последствие, это то, что вас репортит. И, короче, у вас компетитив в кулдаун увеличивается каждый раз нахер на день. Прикиньте, у меня было 2 дня бана. У меня на этом аккаунте, кстати, нож есть. А, Тут, правда, катачка, но вот этот нож, это нож с аккаунта. Ну, короче, прикол в том, то, что бан увеличивается. У меня было 2 дня бана, а стало нахер 14 дней, потому что меня репортит просто... Все, кого я убил. вот вы прикиньте, то, что я убил 20 человек. Ну, я убил всю карту, считайте. И каждый чел меня взял и репортнул. Ну, разумеется, от такого э, повысится компетив кулдаун. Но самое смешное, чуваки, это то, что у меня трастфактор не понижается. Представьте, у меня трассфактор, он высокий. У меня зеленый фактор, понимаете? Если что, судить по фактору можно потому, как много людей у вас в поиске, какие у них э, звания. Ну, вернее, не звания, а вот такие вот типа пины. Uh, и, и медальки Потому что мне сказали то, что у меня зеленый трансфактор Пробовали мы запуститься там с чего-ком типа И у него зеленый трансфактор это 100% И ему ничего не писалось за то, что у меня там красный Или какой-то трансфактор Трансфактор, ахереть Ладно, ну короче, это вот такое одно негативное последствие Но опять-таки можно играть на аккаунте Который вам не жалко, где есть прайм Можно играть он прайм, но просто на прайме Я все мечтаю встретить какого-то, не знаю, там стримера Который возьмет и там Что-то сделает с этим ну, короче, да. Ну, ланчиваки, давайте. Всем удачи и еще встретимся.